Привет! Это словарик Блокчайника на канале криптовалютной биржи CoinGalaxy. Тренд – основное направление движения цены на рынке. Как правило, бывает относительно долгосрочным и отражает общее настроение рынка. Тренды бывают восходящие, бычий или uptrend и нисходящий, медвежий или downtrend. Основной особенностью и отличительной чертой тренда является долгосрочность. Часто тренды продолжаются несколько лет и могут включать в себя коррекции и среднесрочные периоды флета, когда движение цены не имеет ярко выраженной направленности. Наиболее четко тренды прослеживаются на больших таймфреймах – недельных, месячных и годовых. Точка разворота тренда является ключевым элементом долгосрочной торговли. Для определения трендов используются индикаторы, такие как скользящие средние, трендовые линии и другие элементы технического анализа.